полный крах. Кстати, по поводу козы, пока я не забыла. Ребятки, у кого коза, у кого год козы, следите за родителями в этом году, особенно за бабушкой. Могут быть достаточно серьезные проблемы, поэтому очень важно следить за здоровьем, на диспансеризацией и так далее. Вот. И могут быть проблемы у вас уже в социальной сфере. Ну, вернусь к выбору дат. Как мы можем их вообще искать? Чтобы понять, нужно узнать, какой сегодня день. И для этого, для этого нам нужен тот же самый калькулятор линдвейн. Там в высвечивается вот эта табличка. И здесь у нас час, здесь день, здесь месяц, здесь год. Вам нужно обратить внимание вот на этот столбик. Особенно, особенно вот сюда. То есть вы должны посмотреть, какое животное там стоит. Там обычно подписано, кто у нас там, змея, петух, там кролик, кто подписано, Поэтому у вас вопросов не будет. И вы смотрите, вы год кого. То есть вам нужно две карты открыть. Одно свою, а вы вы, допустим, год лошади. Открылись в горечную карту, то есть вы уже ставите не дату рождения, ставите там 22, 05, 2021. час нужно даже в этом случае не ставить, вам час не нужно, только день. Ну и ставите город. Вы посмотрели, допустим, примеру, да, там вы лошадь, а сегодня день крысы. Лошадь, крыса, они не любят друг друга, они конфликтуют. соответственно, в этот день, если вы что-то хотите грандиозное сделать, вам это грандиозное делать нельзя. Потому что у вас это дело потеряется. И вот так, таким образом, у нас каждый день, вот здесь у нас каждый день меняется меняться, поэтому называется день. Вот. И так, когда у вас предстоят какая-то важная встреча, не знаю, там, свадьба, там, еще что-нибудь там, серьезное. Ну, там, машину купить хотите, вы заходите и смотрите, нет ли плохого дня. Но у нас есть еще и хорошие дни. И вот в эти хорошие дни лучше как раз что-либо начинать. Вы делаете все то же самое. Ну, вот вы уже все свой знаете. Вы заходите, опять вводите да Допустим, вы там завтра хотите что-то сделать. Вы будете 23 мая первый год, а вы пишете там город, в котором вы находитесь. Mm -hmm. <laughs> Я не люблю звук, мой ангел смерти. <laughs> ну, вот. Ну, сейчас у нас месяц такой. Вот. Вы нашли опять-таки такой день. Вы смотрите, кто вы и кто кого любит. Допустим, вы кролик. И вам что-то нужно важное купить, сделать. Но лучше это использовать не для покупок. Эту дату лучше использовать для тех дел, которые вы не можете пробить. То есть вы сделали, не получилось. Сделали, не получили. сделали, опять не получилось. И тогда вы делаете вот в такую нужную дату. И я вас уверяю, два-три раза сделайте, и у вас пробьется то дело, которое вы не могли сделать. А каким образом? Допустим, вы крыса, да? То есть вы ищете, когда будет день кролика. То есть вы там 23-й не кролик, 24-й не кролик, 25-й не кролик, 26-й кролик. Так, 26-й пойду и это делаю. Дальше вы еще через время там, повторяете то же самое. То есть вот вы можете использовать хорошие. Так, ну это мы чуть-чуть попозже. Бонусом подойдем. Сейчас, секундочку. Да, вот. Э, Кто-то сиди до конца, я вам расскажу вообще прогноз до конца года по каждому знаку. Сейчас я хочу пройти быстро по курсу, который у нас начинается в июне. Мы будем заниматься по падзе, мы будем изучать все это. Мы изучим очень много информации. То есть я дам я дам характеристику карты почитать. И это характеристика дворца богатства, то есть, ну, мы сегодня не так пробежать, там на самом деле есть кое-какие а, фишки, которые зависят от вашего личного элемента, и их тоже нужно просматривать. Вот, будем искать деньги, если они в карте, большие ли деньги, небольшие или деньги, легко они вам достанутся, нелегко они вам достанутся. Так, и я расскажу пример, когда много денег в карте тоже блок. Вот. Мы будем искать деньги извне, если вдруг в карте их нет. Если что, если их совсем нет, да, то есть как можно составлять ситуацию, вы вот. вообще можете ее очень много зарабатывать. И там мы все изучим. И вот тем участникам, которые сегодня были онлайн, они все будут. Смотреть, я, я даже не знаю, как мне сохранить, потому что очень длительно у нас получился. Я думала, в час уложился, не уложились. Может, я потом порежу кусочка на YouTube, не ставлю, честно, не знаю пока. Вот. заливать куда-то мне не хочется, чтобы качали постоянно. И вот мы будем изучать, будем учиться читать карту. Для кто хочет. Не только читать, но вносить изменения. У нас еще будет практика внесения изменений. И у нас будет выбор Те, кто проходил выбор дарт, а Елена точно проходила выбор дарт, это немножко другой выбор Здесь мы конкретно будем выбирать даты под денежные дела. То есть у нас этот курс будет направлен только на денежную сферу. Мы не будем изучать там личку или еще что-то, мы все будем изучать рука для денег. Вот. Да, и с выбором, да, тоже вот я бы советовала, потому что это будет касаться непосредственно денег, то есть у вас будет еще больше информации, будете там компоновать уже как вам надо. Просто чтение карты 5 тысяч рублей, чтобы вы учились менять, я вам расскажу про денежные сектора и так далее. Вот, допустим, для меня в этом году это очень важно, потому что у меня в этом году мой дворец попадает в пустоту, это немножко другая система, не только о которой я сегодня говорила вот насчет Дарьи. Это вообще очень плохо, это вообще полный крах. А потом этот год еще сталкивается с моим дворцом богатства. Тоже полный крах. Ну, то есть группа ПАЭН, я в этом году должна была стать вообще бомжом просто. Вот. Но я использую в девашке, я использую еще некоторые вещи. Я использую иногда, сижу, мы будем учиться, где нужно сидеть. У нас у каждого есть свой денежный сектор, чтобы там сидеть, чтобы как-то нивелировать то плохое, что у вас может быть в карте. И будем учиться, было это будут три отдельных модуля. вы можете взять тот модуль, который вам конкретно нужен. Но по ценам я сейчас объясню, чтобы вы не путались. То есть, вот этот модуль, он включает и чтение, и практику, поэтому он стоит 8 тысяч. дат он включает и первый модуль, и второй, и третий модуль. То есть это будет все вообще вместе. И для тех, кто сегодня смотрел онлайн, можете оставить заявку, скидка будет для любого человека 1000 рублей, на любой из этих о, курсов. Также вот, будет индивидуально, но на индивидуалку я возьму только одного человека, потому что здесь скидок никаких нет, потому что мы будем заниматься отлично прям в личку, будем практиковаться, будем это все открывать, И там будет вообще полный курс вадзи, то есть это будет касаться любой лучшей сферы. Это и здоровье, и личная жизнь, да, и так далее. Четко, потом мы потом обсудим, обсудим, это я вам расскажу. Вот. Но а, только один человек, потому что больше я просто не потянула. Там очень много информации, много чего следить надо было. А вот сумма помесячно, но на самом деле не 2 месяца, 3 а месяца будем учиться, потому что видку и все предыдущие включают. Вот, теперь давайте вернемся. У нас еще 5 разных бонусов. Сейчас один длинный бонус, потом будет еще короткий бонус даже два. А, значит, прогноз денежности ну, и какие и советы до конца этого года. Значит, крыса. Крыса князем года, князь года это наш бык. Ну, китайцы любят все так красиво обзывать, поэтому бык это князь года до конца этого года. Даже еще и январь, потому что у китайцев у них uh, Новый год не первого января наступает. Вот, поэтому крысам uh, стоит этот год использовать на полную катушку. Uh, на полную катушку в каком смысле вы можете родить, ну, аллегорично, да, родить что-то просто необычайное, какой-то такой фигительный продукт создать в этом году, поэтому все идеи, которые возникают, вы их заносите в тетрадочку, потому что в следующем году вам может ну, еще может пожалеть, что что-то не реализовали, что могли реализовать. Вот, много новых знакомств полезных появится, да, то есть не нужно иметь. Для улучшения нейтрального положения в этом году, вам как никогда, очень важно, и нужно учиться, это потом пригодится у человека. Почему чему-то вообще новому? То есть не то, что даже повышение квалификации, что-то вообще новое необычное. Да, Татьяна, мы профессию смотрели. Ой, а вы имеете в виду сейчас прогноз? Нет. Сейчас прогноз, и это уже погоду. Это просто, уже просто год. То есть, год, кого вы родились, и вы смотрите, кто вы там в Вы как, вот, уже тогда от вас относится. А, Светлана, что вы именно пропустили? Потому что мы уже много чего смотрели. Давайте вы пока пишете, я буду продолжать. Вот, так. Да. То есть дальше. Если вы были. То есть, несмотря на то, что вы вроде ну, вроде вы и есть князь года, да, но в этом году как раз вам нельзя останавливаться. А, так это, это вам будет это кого родились. Вы просто смотрите, да, да, просто смотрите, и все. Здесь вообще никаких сложностей, тем более год очень многие знают. Кстати, фишка а, некоторые, не некоторые все, кто родился в январе, зачастую не знают свой год, неправильно, ошибочно, потому что, допустим, если вы в январе этого года родились, многие считают себя быком, это неправильно, это не, еще не год быка, это еще предыдущий год крысы, потому что, как я уже говорила, у китайцев все считают не так, и у них год начинается не с 1 января, вот, так Нельзя останавливаться, вот иначе останетесь без последнего Вы в этом году очень заметная фигура, то есть как раз вы пользуетесь этим. А, нет, если вы родились 6 января, то вы не можете быть быком. Мы не сейчас, мы погоду вашего рождения смотрим. Вот эти советы, это по году вашего рождения. Да, да, я понял именно ваше объявление. Да, да, даже в февраль, там несколько дней, несколько дней, да. Ну, если у вас будет старик, то значит, вы просто посмотрите, в какой год. Просто если вы родились, а, очень многие, как, они заходят в интернет смотреть? Так, 1986 год, чей? Ага, в интернете вываливается и я там то-то. На самом деле, в январе всегда у китайцев, еще предыдущий год, всегда. Вот, поэтому нужно это по тому же калькулятору не смотреть. Обыка вот. очень советую напомнить о себе всем старым клиентам. Вы владеете, сколько у вас потом будет дополнительных заявок, да? вот если вы будете менеджером, допустим, а, вот. и не советую свой долгосрочный план, потому что они пойдут, могут пойти по одному месту. А, реальный карьерный рост в этом году. Ну, я, наверное, не помню, вы можете посмотреть на том же сайте Мини, посмотреть, чей год 74-й. Вот. Но в целом этот год достаточно сложный на денежном плане у буков, поэтому ну, сильно так не тратим на все Тигрята, у вас больше будет мысли о каких-то любовных предприятиях ниже в а вот за деньгами не очень весело, и есть опасность попасть на удочку мошенников и просто вообще пропукать день тем или иным способом. Вот. Но на самом деле тоже не все так плохо. У каждого элемента есть плюсы, есть минусы. Да? То есть многие из хорошо в этом году в стартовом плане, карьерного плана. Вот. самый спорт, чтобы вас заметили да, и чтобы вас повысили, помогайте другим быть активными и помогайте другим. Обязательно ищите источник вдохновения это вас поддержит в этом году, тем более что помните, я давала характеристику, то есть игры ну, им нужно вверх всегда расти, и чтобы вы постоянно росли вверх, всегда даже в чем-то маунте, в каком-нибудь цветке, в сон ищите источник вдохновения. И что следите за расходами, но ну, наличные тоже не тратят кролик. Этим нужно вот прям вот упереться в работу на 24 часа в сутки. И вам нужна максимальная концентрация, потому что в этом году большая вероятность много наклепать ошибок не стоит планировать крупные покупки, но вообще я еще в прошлом году говорила о том, что вот прошлый год очень хреновый, и этот год тоже достаточно тяжелый. Вот. Для кроликов важно, чтобы вы были всегда в благоприятном окружении. Это для любого человека важно, чем хуже у нас окружение, тем оно нас ближе к плинтусу прибивает. Но для кроликов прям вот убирайте всех, кто вас как-то Тролит, кто-то вас одевает на, на выход. Вот. Иначе, непосредственно будет в этом году влиять на ваши драконы. Дракон. Этим нужно быть очень аккуратными, потому что склонность к травматичности высокая. Причем не то, что там, на ровном месте, как может быть. Вот. И могут быть неожиданные расходы на лечение. Поэтому то, что за себе подушку вот, денег будет, но большая вероятность, что вы их не заметите. Поэтому на каждую мелочь обращайте внимание. Помните, я писала недавно пост по биткоину. И вот, как я тогда прошлепила, а эти просто в разговоре были. То есть, ну, я ушами прокупала как-то, и все. Вот, вам что-то тоже в разговоре может прийти, вы даже не заметите. А это могло бы вам огромное количество денег принести. Поэтому ушки на макушке держим. Вот, потому что деньги будут, но они скрытые, они для вас мало заметны. Может, у вас есть шанс. Это что дает вам вселенная даже если на первый взгляд это просто там, «Привет, пока, как дела?» да. а, Змеи. Несмотря на то, что вы очень хорошо умеете просекать день, да, то есть э, в этом году могут коллеги ударить в спину ножом. Да, аллегорично. Вот, не давайте им этого шанса. Всегда смотрите назад. Да. А, тоже очень ну, смотрите. У нас этот год синий, поэтому он опасен ошибками для всех. Вообще для всех, для некоторых особенностей, как для тех же змей, допустим, но ошибки будут у всех. А, с одной стороны, у змей крос-дохода, а с другой стороны, много ненужных покупок, поэтому вы практически знаете, но доходы равны расходам Все. Ваш а, Здесь тоже у вас нигде денег будет. Вы будете там думать о личной жизни, но на самом деле надо не забывать, что кушать мы хотим, и надо за счет покупать свою еду. А вам будут деньги приходить через людей, поэтому если вы вдруг там без работы, еще что-то, не, не держите о себе, рассказывайте всем знакомым. Рано или поздно по цепочке, да, шести допустим, кто-то где-то вдруг узнает, что нужна работа, и вас могут предложить. Ну, это, пример не обязательно только такая ситуация. То есть да, общайтесь и не стесняйтесь говорить о каких-то там своих возникающих задачах. У кого-то будет много долгов, и вы даже можете начать их выплачивать и выплатить после, но опять же в них вот, Очень сложно будет удержать отрад от разных, лишек и вот. а Коза. С одной стороны, как я уже говорила, что коза и бык, они вот, сталкиваются, они не любят друг друга, между этими животными всегда конфликт. Вот, то есть в делах, тех, кто родился в казин, нужно продумывать запасной план. Это будет обязательно. А с другой, есть у вас благоприятные структуры, которые будут смягчать удары от судьбы. Вот, но, тем не менее, все-таки вам нужно быть наиболее осторожным. И не советую в этом году покупать недвижимость. Не советую в этом году делать свадьбы, То есть каких-то риски движений не надо. Каких-то крупных вещей, крупных дел не надо. Либо уже тогда консультируйтесь. У меня делайте хороший куншуй. Делайте либо вас, что нужно делать правильно, организовывать пространство. Это вас как-то ну, будет поддерживать. Но, опять-таки, не всегда это можно сделать. Бывает настолько неудачные квартиры, неудачные дома, что там даже пеншу не поможет. Большая редкость, не такое бывает. Да, если вы с чем-то таки обращайтесь там к мире, есть там еще кому-то, то есть дивидируйте, потому что год очень сложно для нас Обезьяна. Обезьяна. Проблема с совниматель обнимательностью. Более того, у меня была обезьянка, и она буквально вот мы с ней общались пару дней назад, она сказала, что по-моему, на штраф 50 тысяч, по-моему, ну, то есть... Вот. С одной стороны, траты и потери, с другой стороны, обезьянки тоже могут очень хорошо расстрелиться в плане карьерного роста, вот, но это не будет такое, что пришли сказали, все это не хочешь стать директором, нет, только через труд, даже через трудности, которые вы будете преодолевать. Очень можно в этом году сохранять высокий уровень, высокий уровень коммуникации. И обязательно можно когда-то в, в этом году. То есть некоторые смогут так выбрать неплохо. Очень много у вас будет непредвиденных ситуаций можете уйти в совершенно новую сферу, но ну, вы можете посмотреть на меня. Я сейчас стала заниматься инвестициями. Да? То есть я когда-то там лет 20 назад бросила, и сейчас стала не 20, а кстати, год быка я и не занималась, а потому что бросила, ну, прошло год быка. А вот сейчас новая сфера. Вот. У меня это тоже есть, и вы тоже можете найти для себя что-то новое. Часто это может быть смена настроения, изменение каких-то ранее принятых решений, вот, пробуждение лидерских качеств, захотите большего. Вот. Ну, это вначале было, в скорее всего, были большие денежные потери, а к лету может выправиться ситуация, но вторая половина года не станет, станет более-менее. Не могу сказать, что это опасно, но хоть, хоть как-то. И вам нужно подключать людей, тоже делегировать какую-то деятельность, человека Собака. Меньше говорите о себе. Прям очень сильно меньше. Вы это умеете, и вот в этом году держите язык за дубами, потому что слова рано или поздно, любые какие-то подчеркшения, ничего не значащие для вас, но они вернутся потом против вас. У вас тоже появится очень много новых возможностей, и не пускайте, реализуйте, и можете даже увеличить его зарплату. Не заверите никому деньги занимать, а не вернуть. У нас осталась снежка, у вас, возможно, тоже предвиденные расходы на операцию, к вам вообще очень длительная энергия приходит, и помимо хоз, еще и у нас может подтолкнуть губы как к переезду. Вот. Несмотря на, возможно, кажущиеся, я бы сказала, да, кажущиеся улучшения, я не советую в этом году совершать каких-то больших крупных покупок. Вообще старайтесь тоже поменьше тратить. Я рада, что это полезно. Я очень рада. А для тех, у кого свой бизнес, очень-очень аккуратненько, медленно, тихо. Конечко, никуда не бежим. У вас есть удача, но она такая Так, это мы уже смотрели, это я вам рассказывала. Сейчас перейдем дальше. Вот, а, тоже еще один массивный такой бонусик. В 2021 году, в году кто родился в вот, БК. быка, тигра и лошади, вам имеет смысл искать подработку. Она может потом вырасти в нечто большее. Ну, по крайней мере, вам это проще будет сделать. Так, ну, почему это мой